Его сатира очень колка, хотя он вовсе не сатирик. И под зубастой маской волка скрывается печальный лирик. Остроты лишь подобие лифта, как шлем защитный космонавта. Сатира — это космос свифта и лишь орбита Вале Гафта. Встречайте. Как ты написал про будущее она всегда к себе манящее И находится не за горами Давай испортим настоящее И будущее будет с нами Ну вот Говорят о прошлом Я и прошлом когда-то писал Ах неделя моя полуношная Вся счастливая жизнь позади Если это есть мое прошлое Значит прошлое все впереди Спасибо. Ну вот начали, я говорю, кто из нас не пишет стихов? Я когда-то лет 45 назад пытался одно стихотворение написать, и у меня ничего не вышло. Но это у меня получилось, когда мне уже было много лет. Вот, мне кажется, что получилось. Значит, я думал, с чего начать? Самое трудное начать, потому что в пьесах там написан текст, там одеваешь костюм, там есть драматургия, что, с чего начинать, середина и конец – Здесь мне не хочется быть артистом. Артистом это немножко не надо притворяться. Вот какой есть, такой есть. Ну вот, Ну что, на, на, начать надо, как начать, я сказал. Я как-то про одного первого нашего президента сказал, может, не очень хорошо, не могло и быть иначе, кто бы его не обучал. Он свое долдонил начать, так и кончил, как начал. Ну это такая шутка, это шутка. Ну вот, ну я должен сказать, начну я тоже с своей записной книжки, с чепухи. Я когда поступил в театр «Современник», а хочу сказать вам одно, значит, на первом курсе в «Современнике» я учился у Василия Чистопаркова. Это замечательный артист художественного театра, любимец Станиславского. Он на первом курсе нас хотел поразить своим одним знакомым. Этот знакомый был Александр Вертинский. Его привели в студию, он сел на сцене, закрытый занавес. Открылся занавес, я увидел, ну, для меня это был какой-то мамонт замороженный. Это вообще не видел, это какая-то до -до -до -до историческая личность. Он сидел, он, я помню, он говорил, что где я только не был. Я был в Америке, во Франции, в Германии, объездил весь мир, я пил везде. И вообще все, это, и черт знает, где я не был. Короче говоря, Настя Вертинская мне подарила книжку его. И там на одной странице я читаю. Вчера был в «Современнике» на курсе у Васи Топорхова. Какие они все дураки. Я думаю, я сейчас гораздо старше, чем Вертинский был в свое время. Но я своя записная книжечка. Когда я поступил в театр «Современник», первые стишки начинались с того, что я сидел в гриму Я сейчас в ней сижу, но я остался один. Справа сидел Валечка Никулин, слева Олег Даль. Их нет, они ушли из этой жизни. Но Валечка Никулин играл в Валентине и Валентине роль прохожего, очень влюбленного человека. Валя периодически сильно влюблялся. И это видно было на сцене, что с ним в жизни происходит. Он просто потрясающе говорил о любви. И мне хотелось ему сказать несколько хороших слов. Ну, обычно, Валя, здорово, гениально, ты сегодня... Я взял бумажку маленькую и написал... Ты так сегодня о любви сказал, что забеременел весь зал. <плес> <плес> Украли дубленку у нас у одного актера, у Земляникина. Дубленка в то время была роскошью, редкостью. Это ну Мэй Тритиньян «Мужчине и женщине» в этих желтых они дубленках украшали себя и картину. А тогда дубленка была редкость. Украли. Я тоже его успокоил, взял тот же кусочек бумажки и написал, вот так умрешь, а кто-то с дуру в тебе оценит только шкуру. И еще одно, с чего началось все. У нас был скрипач в театре, талантливый человек очень. Жена, актриса, не буду называть фамилию, неверна была. Ну, потом все, все, все разошлись, у него была новая жена, двое детей. Он пригласил к себе на день рождения. Я попал Среди приглашенных был, значит, Олег Николаевич Ефремов, Галина Борисовна Волчек и я там был. Я приготовил тост, который очень понравился Ефрему. Он сказал, пиши для эпиграмм, эпиграммы для капустников. Вот с этого началось. А эпиграмма была скрипочетная а такая, Мне слух раздражала фальшивая нота. Всю жизнь проверял я проклятая ля. Как поздно дошло до меня, идиота, что скрипка в порядке, жена моя ля. Вот с этого началось. И сейчас есть записная книжечка, я позволяю себе что-то такое черкнуть туда. Это не то, что значит, вы все такие плохие, а я такие хороший. Я вот вас... Это вы понимаете, что эпиграмма, она должна быть очень острой, точной, короткой, но попасть в цель. Замечательный Филипп Кирхоров, Кого-то ударил или его ударили. И, значит, он оказался в сумасшедшем доме в Израиле. Я видел эту передачу, вы, наверное, видели. Я думал, это палату номер 6, он играет кого-то там, там такая комбинация ощущений, ее передать нельзя, просто талантливый идиот. Ну вот, и я, значит, написал про это то, что я видел. Глазки детские погасли, вытер слезы кулачком и бежал бы сразу в ящик, но отырнул в дурдом. Навсегда покинуть сцену, ты в отчаянии грозишь. Наш зайчонок драгоценный, избалованный малыш. Филиппох, не забывай ка, ты любимец всей страны. Помни, видит твоя зайка, как ты писаешь в штаны. Что ж ты плачешь, дурачина, колиспачился в дерьме, есть возможность стать мужчиной. Надо посидеть в тюрьме. Да ей шутки. Я вот начал слегка, хорошо, что это смешно. Коля Басков, это вся компания певцов. Вот, я ему написал: детский звонкий голосок, светлый луч их каждой ночи, белокурый пастушок, наш российский отворотте. Мансарат к тебе ребенку не могла не прилететь, ей за бабки хоть с теленком, с кем угодно будет петь. Кречи, крепче, не было союза. Обнимались с двух сторон. Ты бесплатно пел коруза, а она за миллион. Ты вообще в большом порядке, но хоть голос золотой, ты пока яички в смятку, а вот Игорь тот крутой. <плес> ну, эпиграммы, они до хорошего иногда не доводят. Наш главный режиссер, Галина Борисовна, Волчик, вот, она меня прощает пока, уехала в санаторий собственный, там такой полуправительственный, э читать войну и мир после Пети Фоменко хотела тоже что-то сделать. Я не знаю, повлияла моя эпиграмма, но кончилось все на этом деле. Я написал, убежав от взглядов костных, книжку протерев до дыр, прочитала галька в соснах девять букв «Война и мир». <правда> ну вообще она сломала ногу, и в гипсе мы репетировали. И я на гипсе написал, сказать, как галька дорога, нельзя ни словом, ни пером. У Гальки сломана нога, какой великий перелом. <свят> ну вот. Но еще я несколько прочитаю вам эпиграмм, а потом я передам слово Андрюше. Но Миша Казаков всего все началось. Мишенька мой хороший, он слышит, когда я это говорю. Значит, Мишка очень красивый был, парень в молодости. Васила их путали. Он никому отказывать не мог, объясняли, что любил. Он никому и женился всегда. Интеллигентный человек, он из Ленинграда, из Петербурга. Ну вот. И, значит, женился постоянно, и у него рожались дети. И он был замечательный отец, и дед, потому что любил их, но ну, их много, как он разбирался, где что. Где. Вот. И, значит, Мишка пришел в ресторан в ВТО с очередной женой, а я как раз получил от Ефремова вот это задание писать для капустников и я написал эпиграмму, которую вы, наверное, все знаете уже и прочитал ему на что не было никакой реакции а он был с Роланом Быковым я, значит, написал ему все знают Мишу Казакова всегда отца, всегда вдовца началом, много в нем мужского но нет мужского в нем конца Мишка говорит ролик, какие концы? я говорю, творческие концы я, значит, и, значит, Мишка говорит, из этих концов, ты не знаешь, сколько у меня было неприят. Все хотели узнать, что за концы. <связано> и, когда я в Израиле, мы снимали вот, «Мастера Маргарита», Мишка уже там был, он несколько раз ездил, возвращался. И... А, он режиссер, артист и чтец. Но ну, что-то Миша удручало, а в тель и конец смотреться будет, как начало. Но потом он вернулся в Москву. евреи рабы читают справа налево. Я в Москве ему написал, с похмелья или перегрева, не отступая от лица, он справа там читал налево, чтобы снова здесь начать с конца. Ну и еще вот последний, я уже ему говорил, ну Мишенька неисправимый, теперь он в роли беглеца между Москвой и тель -Авивом. болтаться будет без конца. Ну теперь, Андрюша, ты скажи что-нибудь, а я присел. Так, Валентин Иванович, вы немножечко отдыхайте, сейчас я вас повеселю. Да-да-да, да у меня просто нога болит, я присел. Я не знаю, кто помоложе, может быть, не помнит, кто по старше поколения, конечно, помнит. Был когда-то на эстраде такой замечательный поэт-пародист Александр Александрович Иванов, помните? Замечательный, его любила вся страна, потрясающего остроумия человек. Мне прочитать на него эпиграмму? Неприличные слова будет сказано, но оно приличные, приличные. Я, я с Сашенькой знаком давным-давно. Он худ, опрятен, говорит любезно. Но нюх такой на свежее говно, что рядом ковыряться бесполезно. Ну вот, но, ну к сожалению, вот его не стало. И вот этот жанр, жанр литературной и поэтической пародии, он как-то вот с эстрадой ушел. Я пытаюсь его сейчас немножечко реанимировать, насколько это получается. Но поскольку Сансанович писал пародии на известных и малоизвестных поэтов, авторов того времени. Вот. Страна еще тогда знала как-то поэзию, это было актуально. Сейчас пытаться писать поэзию на современных поэтов практически бесполезно по двум причинам. Во-первых, потому что их практически нет, а во-вторых, те, которые мне попадались, это уже пародия, поэтому бессмысленно даже пытаться. Вот. Хотя я не исключаю, что есть что-то замечательное, может быть, я не знаю. Я, в общем, выбрал для себя такой путь пройтись по нашим эстрадным исполнителям, потому что ну, песни на эстраде — это же тоже поэзия, поэзия по на музыку. Вот. А, я вам сейчас вот начну с Дениса Майданова, это выдающийся совершенно, <связано> это совершенно выдающийся человек. Почему? Потому что вот Денис Майданов это художник высочайшего уровня, который может сделать культурное событие из самого незначительного события своей жизни. То есть вот утро начал как-то, да, с чего-то, можно песню про это написать.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 Ну, тогда сходу еще есть такая молодежная группа. Вы, ну, кто помоложе, наверняка знаете, такие симпатичные ребята. Группа называется 3002. Видимо, это либо адрес, либо дата, я не знаю. Вот. И у них есть замечательная песня, которая называется «Звезды в луже». Это песня о любви, она такая романтическая, такая очень нежная песня. И, собственно говоря, то, что я сделал, это не совсем пародия, это такая моя реакция на название. Вот это «Звезды в луже». Я, собственно говоря, переделал, э, у них песня называется «Звезды в лужах». Вот так, ну там не слышно этого. Вот У меня она так называется «Звезды в луже». <связывая> Настроились, да? Я как-то шел к товарищу на ужин, осенний дождик мелкий моросил, и вдруг гляжу, о боже, звезды в луже, лежат покорно выбившись из сил. Я подошел к ним очень осторожно, чтобы башмаки свои не заморать. Они пьяны, подумал я, возможно. Иначе, чтобы в луже им лежать? Ведь это звезды. Я их где-то видел, хотя теперь не вспомню точно где. Быть может, сильно кто-то их обидел, вот и лежат, обидевшись в воде. А может быть, они светить устали, нам с глянцевых обложек модных СМИ и с небосклона звездного упали, создав при этом лужу. Черт возьми! Я им сказал, что очень мне приятно таких людей увидеть и вблизи. И что совсем при этом непонятно, зачем же звезды разлезли, разлеглись в грязи? И вдруг ко мне пришло предположение, и я осмелился предположить, что, принимая это положение, стремились звезды ближе к людям быть. Но я в ответ пассаж услышал емкий: Иди, придурок, все ты к нам прилип! Не видишь дурень, здесь проходят съемки, для вас, лохов, снимаем новый клип. Сейчас вот коротенькая, коротенькая, будем угораживать. Есть такая певица Полина Гагарина. У меня Есть шедевральная песня, замечательная, которая называется ⁇ Шагай ⁇ А слова там такие вот у Полины. Спрячу губы, валую помаду, и глаза запрячу в темные очки, и пойду туда, куда не надо, лишь бы мне вернуться на свои круги. Но текст поражает глубиной метафоры. Величием замысла. Я не мог удержаться. И свою пародию назвал прятки. Это очень мужская пародия. Губы ты запрятала валую помаду, под очками Гуччи спрятала глаза. Уши тоже спрятала под косынкой Прада. И под ней же, видимо, спряталась коса. Щеки под диором, под шанелью шею, Плечи под Херерой и под ней же грудь. Не уверен, милая, что найти сумею Я под этим брендингом хоть чего-нибудь. Ноги схоронила ты в Пауль Смит, похоже. Все, что ниже пояса, спрятал Хуга Босс. Поищу, попробую. Помоги мне, Боже, симпатичен виден нос. С остальным вопрос. Ага. Замечательно. А, еще могу? Ты что, ты? Иди... Не, а, может быть, вы уже скажете, иди отсюда. Да нет, стой. Ну, да Хорошо. Вот такая есть группа молодежная, называется Градусы. Я знаю, здесь подготовленная аудитория. Давай. И у них есть песня Я всегда помню о главном. Ну, вы знаете наверняка эту песню, а там э, в куплете есть такие слова. Я не могу, когда смотрю на нее, когда не знаю, на ком еще сидит так белье, когда во, во время взрыва по телу дрожь бежит, конечно, потому что она рядом лежит. Ну, такая получилась пародия, которую я назвал «Я всегда забываю о главном», тоже очень мужская. Я проснулся сегодня с утра с ощущением странным, что вчера, засыпая, не вспомнил, похоже, о главном. И теперь дрожь по телу не без оснований бежит, и неясно, кто рядом под одеялом лежит. Потому как на теле сидит кружевное белье, я, скорее всего, в первый раз лицезрею ее, то есть видел, конечно, вчера, раз к себе пригласил, но о главном не вспомнил и как величать не спросил. Я всегда забываю о главном, о чем-то спросить. Но пора на работу вставать, значит, нужно будить. Я легонько потряс незнакомку рукой за плечо, и она повернулась, зевнув, со словами «И чё?». Я увидел лица ее томный, прекрасный овал и мгновенно влюбился, разбился и понял – пропал. Я вопрос «А ты кто?». Робко задал прекрасной звезде И услышал в ответ Извини, старичок, а я где? Андрюша Мехков на стыке потолка и стенки В ресторане МХАТ написал Кто любит МХАТ больше меня, Пусть напишет выше меня. Там внизу было место, Я, по-моему, прилично написал. И Микель Анджело творил под потолком. Для вас обоих это место свято. Лишь бубка мог и то есть шестом побить твою любовь камхату. Какое откровение в комнатенке дымной, какой порыв отчаянной души, когда добьешься ты любви взаимной, об этом чуть пониже напиши. <плес> Марышеньку, я написал, в Америке с ним встретился Я написал, гастролировал балет, все на месте, Миши нет. Оказалось, он на месте, остальные просто вместе. Ну, Лепс. Я ему хороший написал стихотворение, мне нравится. Епиграмку. Вчера весь вечер слушал Лепса и до сих пор не успокоюсь. Он так орал, идя по рельсам, что испугался встречный поезд. Ахлобыстин. Он священник был в артисте, и артист в священнике. Ахламон и Ахлобыстин, как цветок на венике. Ну, я вернусь опять, вот у меня певцы, Ёсенька Кобзон, которого сейчас в Америку не пустили. Черт, тебе знает, что он там натворил. Но я бы так про него сказал. Как широка страна родная, как много лесов, морей, в какой стране еще не знаю, в неволе пел бы так еврей. Ну вот. И савина. Моя, очень близкий мой человек, подруга моя, Савина. Я написал, глазки серо-голубые, каждый добрый, вместе злые. Жириновский. Про него можно много писать, он дает материал. Остановиться уж пора бы, хотя бы папу пожалей. При всей твоей любви к арабам не станешь русским. Ты еврей. Тебе и стыдно, и обидно. А пятый пункт, как в спину нож. Но по лицу, Володька, видно, что ты на маму не похож. Ну вот, одна такая не очень скромная эпиграмма Бори Моисееву. То охотник он, то зайчик. То ли дядя, то ли тетя. То он девочка, то мальчик. Забыл. Кто еще? Что? Ваш любимец узнаете, с этого начинается. Ваш любимец узнаете, то охотник он, то зайчик. То ли дядя, то ли тетя, то он девочка, то мальчик. Не стареет, не лысеет, а задача на наука. Кто вы, Боря Моисеев? Кто, кобель вы или сука? Вот. Жванецкому, когда у него украли Мерседес. Спасибо, кто подсказал. Я это не печатал, по-моему. Жванецкий, когда у него украли Мерседес, я написал эпиграмку такую, он даже первые две строчки прочитал. Бандитам стало быть видней. Сатирик должен быть бедней. Ну, а теперь хотя бы за интереса. Попробуйте шутить без Мерседеса. Ну, вот. Лолита и э, Саш Цикал. Саша Цикала, когда-то я им написал. И любит горячо, и ссорится открыто. Владеют всем от танца до вокала. Цикала не на боков, но Лолита с любого бока нравится Цикала. <плес> Давай. Я сейчас тогда продолжу это направление. Брат, что тут звучал Киркоров сегодня. У него есть песня такая у Киркорова «Любовь пять звезд». Вы, наверное, слышали, какая красивая, очень пафосная песня о любви. Но вот это, этот рефрен, там вот такие слова есть в, в припеве. Я подарю тебе любовь пять звезд, и в ней утонут все твои мечты, и небо брызнет лепестками роз, когда любовь пять звезд узнаешь ты. Так вроде бы все красиво как-то про любовь, но так если задуматься, друзья, но если мы уже любовь будем звездами мерить, Отели меряют звездами, рестораны меряют звездами. Ну, раз. Коньяк да... пять звезд. <смех> <Да. Да. смех> ну, до любви добрались. Ну, естественно, <смех> я не мог пройти мимо. И назвал свою пародию Неожиданный эффект. Вот тоже очень мужская. <смех> я подарил тебе любовь, пять звезд. Я так старался, но внезапно ты. Мне задала критический вопрос: откуда пять? Ведь раньше было три. Откуда пять?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 Любовь, но звезд не больше четырех. Ну что? Ну сейчас я... Лепса уж тогда, раз вы Лепса упомянули, да. я тоже мимо него не смог пройти, у него есть песня ⁇ Самый лучший день ⁇ Вот это э, такой шедевр, который я до сих пор не могу ну, для себя осмыслить с точки зрения текста. Вот скажите мне, что это значит? Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень, пробовал до утра, но пришла пора и собрался в путь, ну и ладно, будь. Кто заходил, кто собрался, кто остался, кому пора. То есть для меня это вот немыслимая какая-то штука, я, видимо, не дорос еще. Видимо, не дорос, но я попытался для себя как-то расставить, чтобы мне было понятно. Да? И у меня так вот получалось. Значит, так и называется «Самый лучший день». «Самый лучший день» ждал четыре дня. Понедельник был трудный у меня, вторник так себе, так себе среда. А в четверг уже я собеда ждал.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 Не эпиграмма. Лицо закрыли черные очки. Дыхание нащупывают пальцы. На сцену так выходят мужики, По жизни побродившие скитальцы. Ты рвешься ввысь, там кто-нибудь поймет В небесной глубине души перевороты. Солба стекает ручейками пот, Бесстрашный шаг над пропастью вперед И взятые неопознанные ноты. Все влюблены в тебя, свои наверцы и льются слезы из счастливых глаз Когда кричит душа Ты не жалеешь сердца Ты про себя поешь Но все это про нас Валентин Ильич, вы знаете такую певицу Катю Лель? Блин, ну как, конечно, знаю, но это, люб... знаю. это любимая ваша, да? Ну, одна из любимых Любимая Она у любимого, по-моему, работала Я не знаю Нет? Не знаю я ну, не знаю. Ну да. что? Что с ней случилось? Нет, с ней ничего не случилось, она поет. Она прекрасно поет, но. Я, знаешь, одной певице когда-то, когда начинал писать стихи, я обидел ее жутко. Уверен, вы запели зря. Вам мало разговорной речи, но часто ведь и говоря, вам не о чем сказать и нечем. Это было. Ну вот про Катю Лель. Лель поет это совершенный суперхит, Который звучит из всех радиоприемников Я просто хочу чтобы вы сейчас Вот внимательными были Я вам прочту Процитирую эти строчки вот Это тест Земля уходит из-под ног за горизонт Понимаете, да? Понимаете, да? Это песня про любовь Земля уходит из-под ног за горизонт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 но лишь теперь сакральный смысл. Поняла. <плес> Спасибо. Ну и в заключение, чтобы закончить уже с сатирическим жанром, группа Бандерас. Но, друзья мои, это шедевр. У них есть песня, которая называется «Про красивую жизнь». Припев вы все прекрасно знаете. Еще чуть-чуть и прямо в рай их жизнь удалась. What a beautiful life. Но что в куплете? Этого не слышал никто. Это правда, я ничего не фантазирую. Состоятельный друг напоролся на сук. Шире круг для подруг. Это серьезная группа. Да. Песня называется «Про красивую жизнь». Пародия короткая, называется «Конец красивой жизни». Не желая уйти от судьбы,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 И нельзя откупиться от сук, и презрительно смотрят дубы. Видно, зря состоятельный друг без охраны пошел по грибы. Вы знаете, ну я как уже старый человек, я сейчас вам я буду читать мои посвящения современникам, которых уже и нет. Ушли, уходят каждый день. Я сразу я прочитаю то, что я Визбуру когда написал. Попса дробить шрапнелью нашей души, Ее за это не привлечь к суду. Часть поколений выросла на чуши, И новые рождаются в бреду. О, солнышко лесное, чудо-песня, Как мы в неволе пели, чудаки, Пришла свобода, стали интересней Песклявые уродцы-пошляки. Слова ничто, есть во преврождение, тот знаменит, кто больше не здоров, Кто выйдет петь без всякого стеснения, Без совести, без страха, без штанов. Где песня, чтобы спеть ее хотелось? Слова, где, чтобы вовеки не забыть? Ну что горланить про кусочек тела, Который с кем-то очень хочет жить? сели телеэкраны, как из ресторана, Для пущей важности прибавят хрипацы, Они пудами сыплят соль на раны, Как на капусту или огурцы. В халатике бесполая фигура запела, оголившись, без причин. Противно это, спой нам, Юра, о женской теплоте и мужестве мужчин. Ну, не то, что я против своих пародий, я просто немножко... Я, я, я, мне книжку делает Миша Шемякин, такой замечательный художник. Он попросил меня написать, я слабоват по лирической части стихи. Я написал, я вам прочитаю несколько стихов о любви. Когда уходить надо срочно, меня что-то тянет вперед. В автобус сажусь полуночный, все делаю наоборот. Меня будто тянут к расплате, на казнь в темноте увозя. Все небо как черное платье, дорогу увидеть нельзя. И ты ничего не прощая, под ливнем, по лужам бредешь. Любимая, я обещаю, что я прекращу этот дождь, ах, только б не задохнуться. Последний крутой разворот, ведь я ухожу, чтобы вернуться. Все делаю наоборот. Вернусь, обниму осторожно, теряя тебя навсегда. Но вечно любить невозможно, На времени стоит труда, С лица выпью слезы живые, И молча уйду не спеша, И вижу глазищи шальные, И слышу, как стонет душа. Еще одно. Молчание. Ты. Твой крупный план. Снег на ресницах быстро тает И по щеке слезой стекает. Дверь скрипнула, погас экран. Без зрителей идет картина. Ты женщина, а я мужчина. Но в голове безумие стров Находит топ полена дров, Где притаился буратино. Лежим в объятьях, не святые, Но запах не моих духов. Другие точки запятые, и нет любви. И нет стихов, опять все то тоже словоблудие, тоска, все те же заморочки, но я люблю другую люди, кто кормит грудью эти строчки, я за ней хожу кругами, она есть, она здесь рядом, в кресле улеглась с ногами, ближе подходить не надо». — разбавим? — Да, хорошо. — Я имею в виду слова музыки. — Ну, конечно. — Просто я сейчас услышал про «Буратино». <свят> У меня кое-что есть про «Буратино». Мне как-то да, стало да. интересно проследить, как изменялась вот интонация авторской песни за последние сто лет. Ну, просто эксперимент провести решил. Вот. И чтобы всех поставить в равные условия, всех исполнителей, ну не всех, от а тех, которых я выбрал, да, я решил взять какой-то универсальный сюжет, это как раз сюжет «Буратино». По трем причинам. Во-первых, его все знают, не надо никому ничего объяснять. Деревянный мальчик, золотой ключик, карабас-барабас, и в конце, как награда, открытый этот прекрасный новый театр избавления от значит, этого марионеточного строя. Вот, это, Во-вторых, первых во это имеет прямое отношение к реформе образования, которая сейчас активно развивается. Вы это прекрасно лучше меня знаете. Вот, а история Буратино, в общем-то, настоящая история Буратино начинается, безусловно, с того момента, когда он продал букварь. Вот, это вторая причина. А третья причина, что это имеет непосредственное отношение к театру которому Валентин Нович всю жизнь отдал, и я уже 20 с лишним лет. Вот. Это близко очень, поэтому вот «Буратино». И вот чтобы начать, я вот начну, Вертинский опять сегодня звучал, Вертинский, его имя звучало. Вот это такой первый яркий автор-исполнитель, которого берем за отправную точку, это было очень давно. И вот представьте себе значит, атмосферу такого прокуренного парижского кабаре или шанхайского. Ему аккомпанировал блог на… Рояля здесь, рояль нет. Я буду аккомпанировать себя на гитаре. Я небольшой специалист по пению, и я не буду делать пародии. Это намек на авторскую интонацию, на стилистические вещи. Вы лежали охапки в углу за печуркой и могли бы остаться бревно бесполезным полезным, безмозглую чуркою. И Горит беспощадным огнем, Но несчастный столяр сделал ножки и ручки вам, шил вам курточку и колпачок И купил вам буква и бумажные брючки, И сказал вам Учись, дурачок. Но буквально вы продали с котами и с лисами, Вы отчаянно начали жить, потому что однажды в углу за кулисами вы театр решили любить, А театр давно стал лишь пыльную клеткою С бородатым цариком во главе, Где плясали и пели марионетки и мечтали о новом царике. Орликины перо и девчонка жеманная инженю в голубом парике Исполняли какие-то опусы странные И мечтали о новом царьке Я прошу вас, мой мальчик, не скиньте в уныние Ведь не зря же у вас длинный нос Притворитесь поленом, смирите гордыню И решите с театром вопрос Ну вот, мне кажется, это могла быть какая-то такая песня. А потом, представьте себе, что прошло, прошли годы, была страшная война эта, большая, которая искорежила всю эту страну. Потом были ужасы ГУЛАГа, все эти ужасы, кошмары. И потом появлялись новые авторы-исполнители, их было много, они были яркие. Но мне нужно что-то выбрать, я выбрал, ну, пожалуй, самого яркого, известного, Владимира Семеновича Высоцкого. Час зачатия свой помнил, не точно он.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 Он явился на свет непорочно Древесиной являясь в начале И кудрявилась мягкая стружка И скрипя отлетали сучки И так однажды в коморке Игрушка, подняв веки, открыла зрачки Спасибо вам, писатели, что плюнули, надунули Что без такой-то матери историю придумали В те времена укромные, теперь почти блинные Когда срока огромны Занос давали длинный, когда для всех один очаг на стенке нарисованный. Но мальчик выжил не зачаг в условиях рискованных. Ходу дал пацаненок из дому. Все продал и попал в переделку По условиям снежного кома. Попадая от стрелки на стрелку По стране дураков бесконечных И по полю бескрайних чудес. Если б знал, что и как, то конечно Он обратно в полено залез. Спасибо. Дальше опять шло время, опять менялась страна, она переставала быть уже советской, она становилась новой России, и там появлялись новые авторы. И вот в одно примерно время было, и сейчас они есть, и замечательно работают, и мы их прекрасно знаем, был и есть, значит, Александр Розенбаум и Олег Митяев. Почему я их ставлю рядом? Потому что это одно время, но принципиально разная стилистическая основа. И Розенбаум, у него такая поэзия мужская очень, емкая, короткая, такая какая-то хлесткая, как вот э, казачий кнут. То, что было вчера бревном И могло бы сгореть в печи Побежало в страну дураков золоты искать ключи Из носка у него колпак и везде он сует свой нос, Что сказать дураком дурак, но с театром решил вопрос Ау, как его ребята зовут, Ау, кто прогнал, кота и лесу, Ау у кого вся сила в носу, какой я бред несу. Спасибо. И вот в это же время, представьте себе, в это же время Олег Митяев, который, безусловно, очень женский автор. Песня Митяева это как женский разговор по телефону. Это огромное количество нюансов, подробностей, ретердативных оборотов. Это очень интересно исследовать. И вот мне кажется, это могло быть где-то примерно так.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 И строгать из дубовых поленьев лободрясов подобных себе. Но его поманили под мостки, Стал театр ему по приколу, Что и стало большим переломом В небольшой деревянной судьбе. И вот здесь Митяев обязательно дал бы Немножечко социальной остроты. А кто-то в думе Строчит запреты а кто-то гений, а из бревна. Какой подход, такие дети. Какие методы, такая и страна. Спасибо. А, ну и в заключение уже совсем наши дни, порождение сегодняшней эстрадной этой авторской песни это Сергей Трофимов Трофим да? вот у него поэзия она и не мужская в общем то и не женская такая она такая средняя такая пацановская дворовая немножко такая простая вот и если Вертинский вот в начале нашего исследования он обращался к этому Буратину как э, в третьем лице, э, во втором лице он говорил ему вы мой мальчик да? то Трофим сегодня это сделал бы совсем иначе <связано> Он бы был в первом лице, безусловно. Мы, конечно, Буратино ему не будем давать, он просто не подходит типажно, вы понимаете, да? Но Папа Карло изумительно из него получается. Очень сложно из бревна сделать собеседника, Но вложил я часть души в неживую тварь. И сегодня сам себе настрогал наследника, на последние гроши взял ему буква... И, понимаете, и вот здесь Трофим обязательно повторил бы два раза. Объясню почему, Объясню, почему. потому что за сто лет родилось поколение и созрел, который с первого раза не понимает. И сегодня сам себе настрогал наследника, На последние гроши взял ему буква... Запретил играть с огнем, даже с нарисованным, Но на добрый мой совет мальчик наплевал. И вот здесь Трофим обязательно добавил бы немножко жаргонной лексики. Он загнал букварь двоим гадом прифорцованным.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 А вот Валентин Нойч, он не поет, но я уверен, что если бы ему пришлось про это написать, он сказал бы примерно так. Был чурбаном неказистом, стал заслуженным артистом. Спасибо. Ну, с тобой жалко расставаться, это, черт возьми. Я сказал, что вот, что ни день, то уходим, так жизнь такая. Живых все меньше в телефонной книжке. Стучит косой смертельная коса, Стучат все чаще гробовые крышки, Чужие отвечаю глаза. Но цифр этих я стирать не буду И рамкой никогда не обведу. Я всех найду, я всем звонить им буду, Где б были они, в раю или в аду. Пока трепались и беспечно жили, Кончались денно-ночные деньги, Теперь о том, что не договорили, Звучат, как многоточие гудки. Я прочитаю несколько посвящений. Юрий Петрович Любимов. Он жил с азартом дуэлянта, Бесстрашно дрался с палачом. В нем мудрость Пушкина и Данты И шпагой были, и мечом. Он не сгибал пред властью спину. Для них он был страшнее чумы. Он не вернулся блудным сыном. Он был отцом. Блудили мы. И мы, как прежде, виноваты, Что честным стал считаться вор. Нет, все не так. Не так, ребята, Хрипит Володя до сих пор. Двадцатый век, пошли потери. Но в новый 21 век они придут живыми, верим, седой, красивый человек. Я за месяц до смерти, он мне позвонил по телефону, он не был на присуждении ему. Время я ему по телефону это стихотворение прочитал. Володя Высоцкий. Мамаша, успокойтесь, он не хулиган. Он не пристанет к вам на полустанке. В войну, Малахов, помните Курган? С гранатами такие шли под танки. Такие строили дороги и мосты, Каналы рыли, шахты и траншеи. Всегда в грязи, но души их чисты. Навеки жилы напряглись на шее, Что за манеру сразу за ноган? Что за привычка сразу на колени? Ушел из жизни Маяковский хулиган, Ушел из жизни хулиган Есенин, чтобы мы не унижались за гроши, чтобы мы не жили, мать, по-идиотски, Ушел из жизни хулиган Шухшин, Ушел из жизни хулиган Высоцкий. Мы живы, а они ушли туда, Взяв на себя все боли наши, раны, Горит на небе новая звезда, ее зажгли, конечно, хулиганами. Ну, еще несколько. Мандельштам. Мы лежим с тобой в объятиях в январе среди зимы. Мой халат и твое платье обнимаются, как мы. Как кресты на окнах рамы. Кто мы, люди? Мы ничто. Я читаю Мандельштама, а в душе вопрос, за что? Ребра, кожа впали щеки, а в глазах застывший страх и стихов замерзших строки на обкусанных губах. Ну, о куджаве я написал посвящение, сейчас прочитаю. Человек привязан к жизни, отстает, бежит вперед. Отдает всю жизнь отчизни, кто-то честный, кто-то врет. Но до ада или рая постепенно все дойдут. Жизнь короткая такая, долгим будет страшный суд. Многих нет, а те далечие. Откричали петухи, ночь, сутуленькие плечи. Вот гитара, вот стихи, сердце слева, орден справа. Вот солдатская шинель, вот сапог полудырявый, вот троллейбус, вот апрель, вот арбат, как река, маховая, бронная, и на струнах рука, и слова века им произнесенные. В гимнастерке полуржавый. те слова впитались в кровь, чтобы помнила держава про войну и про любовь. Раневская, она любила больше всего одного человека, он был ее в жизни самым близким, самым верным, ее другом. Это был Александр Сергеевич Пушкин. Голова, седая на подушке, держит он, как кожа и рука, красный томик. Александр Пушкин. С ней он и сей, С ней он никогда не расставался. Самый верный первый кавалер в нее наживал, когда читался. Вот вам гениальности пример. Приходил задумчивый и странный, Шляпу сняв с курчавой головы. Вас всегда здесь ждали, Александр. Жили, потому что были вы. О, многострадальная фаина, дорогой захлопнутый рояль, Грустных нот в нем ровно половина, столько же не сыгранных. Пожар. Ну что, ну у меня много очень их, все не прочитаешь, я много так. написал посвящений. Прочтете еще? Ну сейчас надо. Я написал. А, вот и... с чего началось мое знакомство с Шемякиным. Он Гоголя иллюстрировал очень часто. У него есть это в манере такая. Сумасшедшая черта, острота. Я написал Гоголь Николай Васильевич. Он выбрал трудную дорогу и шел по ней без остановки. Платя молитвами, он к Богу вымаливал командировки. Любил стремглав на тройке птицы с чертями по нему промчаться. И успевал писать, молиться и каяться, и вдохновляться. Не встретив Бога, вот причина. У бездны, стоя на краю, молясь, дрожащий у камина, сжигал он рукопись свою, и, видя гениальным взором среди мертвых душ свою судьбу, последний раз взглянул с укором и пред Всевышним Ревизором перевернул себя в гробу. Ну что, вы знаете, я хочу вам прочитать то, что я написал только сейчас. Шемякин нарисовал 10 картин для книжки моей, такие замечательные. Последнее он написал «Мостовую» и просил меня написать стихотворение. «Мостовая» там идут люди, ноги, булыжники. Я написал следующее стихотворение. «На старте человечества, где кроме всякой дряни взволновано купечество». Дворянство и мещане. Про споры и интриги забыли все религии. Здесь царь, его величество, солдаты, полководцы, защитники отечества. Никто не продается. Булыжниками стелится нелегкая дорога. Здесь ездил по ней Пушкин, прогуливался Гоголь. И финиш. Но, но до сих пор тревожно от каждой их строки. Россия бездорожье. Россия дураки. И финиш конференция. Тут сборная всех стран Гнилой интеллигенции, Рабочих и крестьян. Все живы, все здоровы, Играют всюду тушь В честь бывших ревизоров И умерщвленных душ. И колокол в ударе Звонит, но вот по ком? Рабочий пролетарий гуляет с молотком. За ним придет крестьянин, Приехавший серпом, И попадья вздыхает И крестится с попом. усталом отставая. Льет водопад дождей, следы людей смывая затоптанных камней. Крутая, боевая, булыжники скользят, их ружья заменяя, рвет пролетариат. Но отдохни, дорога, куда тебя несет? Ни мне она, ни Гоголю ответа не дает. Не ходят тут трамваи, здесь нет машин, телег, трясется мостовая, там спрятан человек. С бородкой, лысой, ловкий, Чтоб видеть не смогли, Булыжные головки трясет из-под земли. И чаще среди ночи трясется олигарх, К нему идет рабочий с булыжником в руках. Все помнит мостовая, Под тяжестью веков нам звуки сохраняя Копыт и каблуков. Пока не понимаю, народ бежит куда, Куда он сам не знает, и я за ним туда. Куда летишь, дорога, Здесь кто-то ест и пьет, то есть их очень много, но больше тех, кто пьет. По этой, по дороге, бегут мои слова. Здесь руки мои, ноги, дыхание, голова, следы колес, скрипстали, Здесь танки шли на фронт, и здесь мы умирали. Здесь слезы, кровь и стон. Булыжников нет, ямы, как раны, хоть кричи. Кладут в них руки пьяные, как тряпку кирпичи. Булыжник нам не нужен, но место его свято. Он был в руках оружием у пролетариата. Где коммунизм обещанный? Мы сами виноваты, что там, где дыры с трещинами, там под асфальтом вата. Но мы же не убогие, мы родину любя. Мы крали не дороги, мы грабили себя. Живая, слава Богу, душа еще поет. Куда бежишь, дорога, ответа не дает. Куда летишь, дорога, прошу остановись. Ответ спроси у Бога. Дорога – это жизнь. А сколько здесь чудесного земля, поля и лес. Хочу, если по-честному, добраться до небес. Мы а, с Вантиновичем как-то заговорили о том, что толкает писать какие-то стихи. И вот мне не даст соврать У нас очень похожий здесь подход Это такая попытка исследовать себя Через что угодно Через события, через явления, через юмор Через сарказм, но это все про себя Я вот его хочу сейчас попросить про животных Давайте сейчас небольшой блок сделаем про животных Потому что в них во всех наши портреты У меня тоже просто кое-что есть да. Про животных Мы прям сделаем небольшое такое отступление Назовем его наш зоопарк Ну давай. Ну, начинай. Хорошо. А я тогда начну. Басню Крылова «Вороны и лисицы» помните? Конечно, здесь все образованные люди. Приятно, черт возьми. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да позадумалась. А сыр во рту держала. Сидела, не спеша соображала. С каких таких неведомых заслуг Бог обо мне заботится стал вдруг? Чем я расположение заслужила, всего лишь каркала, да в небесах кружила, однако сыр во рту не уезжа, Не у медведей, не у чужа, а у меня, возможно, я иная, неповторимая во всей вороне стае. Да что вороней, да во всем лесу я, избранная, взять хотя бы лесу.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 Бетонный пол, она привязана, в углу дежурит тетка, короны нет, и на окне решетка. А час спустя открылась дверь в палату, зашел главврач и два больших медбрата. Главврач внимательно ворону осмотрел, взял в руки карточку, на нос очки надел. Ну, говорит, вы нас и напугали, на шкаф залезли, сыр в народ кидали. Побрить хотели наголо ежей, Семена Зайцева оставить без ушей, перекроить российско-польскую границу, покрасить в рыжего директора лисицу, завхоза Лосева отправить по этапу, альбу Медведеву сосать велели лапу. Потом его же загоняли стулом в спячку. Похоже, все это на белую горячку. Но мы в крови не отыскали алкоголь. Возможно, как артисты исполняли роль. «Не отвечаете? Ну что же, отдыхайте и вспоминайте, Пал Андреевич, вспоминайте!» Халаты вышли, Пал Андреевич Ворона закрыл глаза и звук издал на вроде стона. Он помнил только бутерброд с кусочком сыра, что положила на обед супруга Ира. И на кусочки плесени налет, и годовой бухгалтерский отчет. Замечательно. Здорово. Ну, я ворону тоже могу прочитать. Она другая немножко. В гнезде, родившись, без короны и без трона, летая чуть повыше воробьев, призрев всех голубей, жила была ворона, ни ястребов, не зная, ни орлов. Помойки, обожая рестораны, она казалась птицей громоздкой, И на антеннах спать ложилась рано, Покаковая серенькой звездкой. <свят> был ворон, был жених, исчез бесследно. Все скучно и все бледно. Но жил под крышей кот по кличке Васька. Он пригласил ее на бутерброд как раз под самый Новый год. Стучал по крыше просто страсть, как. И морду показав, вдруг вылез, ножки шаркнув. Я вас люблю, сказал он, по вороне каркнул. Она была готова для любви, и черт ее возьми, да позови. Кот и ворона, это антиподы. Но 9 месяцев прошло, свое взяла природа, кончался високосный год, летит по небу из хадрилья и широко ростает крылья, мюкает ворона, каркал кот, котятам нравится полет. Увидела ворона-соловья, мяукнула во все вороне горло, и соловья как будто перетерла. Не понимал он современных игр. Ворона-птица, Василий Тигр, куда же смотришь ты, великий Божий? Ведь это же безумие, прости, чудовищный пример для молодежи. Не торопись, соловушка, свести. Была весна, и месяц был апрель, но соловей рванул за тридевять земель. Ах, если б рядом был шагал он свой был в небе, не безбожник, У времени в плену вечности заложник. Он по земле свою уж отшагал. Но он бы смог, великий иудей, Кота с вороной превратить в людей. Вернул бы соловья, пускай поет, Пусть каркает ворона и мурлычит кот, А люди бы летели и летели В небесно-голубой постели. Но где теперь шагал, шагает, Куда мы все летим, никто не знает. Шагал один, пришли совсем другие. Все продано, летите, дорогие. Проказница-мартышка, осел, козел да и Мишка затеяли сыграть квартет. Как и положено, на партии разбились, теперь в искусстве беспартийных нет.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 Тогда пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы Расселись, начали квартет Он все-таки на лад не идет Постойте ж, я сыскал секрет, кричит осел Мы вернусь, поладим, коль рядом сядем послушай осла Уселись чинно в ряд И замечательно квартет пошел на лад Осел играет серединку чуть повыше Козел чуть громче и на полоктавы ниже Мартышка музыку диезом украшает а Мишка стелит бас, который все решает. Случалось Соловью на шумах прилетать. У Крохотульки есть огромный опыт, кого, куда, за что и как сажать. Но был доволен, даже начал хлопать. Артисты скромно пообщались с ним, нормально ли строим, правильно ли сидим. Не раздражают ли солисты или хор, а Соловей, как мудрый дирижер, промолвил им, друзья мои, Гордитесь, вы виртуозы все, как не садитесь. Ну, я, петух, петуха, прочитаю вам. Я тот, кто рано всех будил, и дураков, и дурочек, я только правду говорил про петухов и курочек. Светились перья велизной, как будто на крахмалиной я был всегда самим собой и жареным. И париным. Я всем хотел в беде помочь. Я видел, куры маются. Я им помог. И день и ночь не неслись, мои красавицы. И я пел и побеждал в боях. Я защищал всех слабых. Но ястреб, глядя на меня, сказал, Распелся лабух. У ястребов отличный слух. И зрение обостряется, Когда не то поет петух, Не то, что полагается. И вот он надо мной парит. Я для него, что зернышко, Вдруг камнем на меня летит И в кровушке головушка, И ноги вроде бы бегут, И снова кукареку дал. Да, видно, это страшный суд, Когда бежать уж некуда. Застыло время, Все часы остановились в мире, А мою душу на весы бросают, Словно гирю. Погасло солнце в небесах, В туннеле черном где-то Я наугад клюю в потьмах, Ищу кусочек света, и чую я в хромешной тьме, Присев на старой крыше, что правды нету на земле, И ниже нет, а выше. У меня был. Но я вам еще животное прочитаю маленькое. Мышка. Мышка тайна. Мышка рок. Глазки маленькие дробки. Мышка черный утюжок. Хвостик шнур торчит. Из попки. Мышка маслицы лизнула И шмыгнула под крыльцо. Мышка хвостиком махнула И разбила яйцо. Яйцо было крутое и упало со стола, А потом уж золотое Кура рябушка снесла. Была мышь не из мультяшки, Была мышка из синей. Нет, ни не эту бедолашку Зарисовывал Дисней. Твердо знает эта мышка, Что на свете с давних пор Мышеловка – это вышка, это смертный приговор. Ну, еще одно прочитаю. Жираф. Не олень он и не страус, А какой-то странный сплав. Он абстракция, он хаос, Он ошибка, он жираф. Он такая же ошибка, как павлин, Как осьминог, как комар, собака, рыбка, Как гоген и как Ван Гог. У природы в подсознании много есть еще идей, и к нему придет признание, как о многим из людей. Жирафей, Фелева башня, облака над головой, а ему совсем не страшно. Он великий и не мой. Ну, животных много. Сейчас животных. Ну, сейчас я вам. Хотите, я вам прочитать, знаете что? Неожиданное. Конское ржание. Что я слышу в конском ржании? Зов любви или страдания? То раскаты грома, взрыв, как бесстрашию призыв, А потом опять тревога, словно просят на подмогу лошадиные глаза. Снова страх, обвал, гроза. В конском ржании приступ страсти Вороной каленной масти. Конь меж ног, как бы хлыстом, Охлаждает страсть хвостом, Но натягивают жилы вулканические силы. Радость ржет, и ржет печаль. Конь, как дьявол, сатанеет, Все мгновенно каменеет И становится, как сталь. Выхлоп, буря, извержение, Приступ ноздри, храп и стон. И награда за терпение – Взлет, астрал, освобождение И блаженство, облегчение Сразу в сотни тысяч тонн. Вот какое содержание я услышал в хонском ржании. Я сейчас, знаешь, какое хочу? Ну, я вам прочитаю смешное. Мухи и бабочку. Это тоже насекомые. Мухи под люстры играли в салочки. Кто-то играл, кто-то думал о браке. Она плела ему петли у давочки, он ей делал фашистские знаки. Был этот безумный роман неминуем. Он сел на нее и летал так бесстыже. Влево, вправо, вниз, еще ниже. Роща движений непредсказуем. Присели на стенку, как бухнулись в койку. Чего он шептал ей, известно лишь Богу. На локоть привстал я, махнул мухобойкой И хлопнулся снова в кровать, как в берлогу. И пара распалась. Он снова под люстру, она же мне мстила, Жужжала над духом. Ее я не трогал. Мне было так грустно. Завидую мухам, завидую мухам. Вот еще одно. Дельфин. Зачем к нам из таинственных глубин, за смерть друзей не отомся ни разу, спасая мальчиков, в пути приплыл дельфин, толкаясь в ускользающий наш разум. Зачем ракетой, прыгай в кольцо, Закусывай рыбкой за успехи, сжимая боль, как налитой свинцом, Он сердце разрывает для потехи? Уже давно распалась связь времен. Живые разделились на отряды. Родства не помним мы, и нет у нас имен. И тайной кем-то названы преграды. Дельфин, мой Гамлет, ты мой брат родной. Я знаю, что мы родственные души. Идя к тебе, я захлебнусь волной, А ты, плывя ко мне, умрешь на суше. Бабочка. Через муки риск усилия пробивался к свету кокон, Чтобы шелковые крылья изумляли наше око. Замерев в нектарной смеси, как циркачка на канате, Сохраняют равновесие крылья бархатного платья. Жизнь длиною в одни сутки не сравнится с нашим веком. Посидеть на незабудке невозможно человеку. Так, порхая в одиночку, Лепестки цветов целуя, Она каждому цветочку Передаст пыльцу живую. Когда гусеница в кокон Превратится не спеша, Из поднятенных волокон Вырвется ее душа. Жизнь былую озирая Улетит под небосвод. Люди, мы не умираем, В каждом бабочка живет. Домик движется на лапках Вся спина в сплошных заплатках В этом костяном жилете Не так страшно жить на свете Как из норки торчит шейка Вся в чешуйках словно змейка Как погладить черепашку Через толстую рубашку Если рядом ходит слоник Замирает этот домик Если встретит она друга Будет ей не до испуга Там под тяжестью щита Сердце есть и теплота. Черепахи не торопятся, Не спеша в них мудрость копится. Очень медленно ползут, Словно тяжести везут. Не спеши, если забудешь, Тише едешь, дальше будешь. Мы сейчас будем заканчивать. Я вам прочитаю стихотворение «Театр». Театр. Чем он так прельщает? В нем умереть иной готов. Как милосердно Бог прощает Артистов, клоунов, шутов. Зачем в святое мы играем? На душу принимая грех. Зачем мы сердце разрываем? За деньги, радость, за успех. Зачем кричим? Зачем мы плачем, устраивая карнавал? Кому-то говорим, удача. Кому-то, говорим, провал. Что за профессия такая? Уйдя со сцены, бывший маг, Домой, едва приковыляя, Живет совсем-совсем не так. Не стыдно жизнь, судьбу чужую Нам представлять в своем лице. Я мертв, но видно, что дышу я, Убит и кланяюсь в конце. Но вымысел нас погружает Туда, где прячутся мечты. Иллюзии опережает все то, во что не веришь ты. Жизнь коротка, как пьеса читка. Но если веришь, будешь жить. Театр – сладкая попытка вернуться, что-то изменить, остановить на миг мгновение, потом увянуть, как цветок, и возродиться вдохновением, играем, разрешает Бог. Спасибо вам за ваше внимание У вас очень здорово Спасибо